Всем привет, с вами Кроша Бей. Я нашла на чердаке коробочку с сюрпризом. там где разные секретные штучки, я их шла в кладовке, поэтому мы сейчас на их распаковочку. Они очень интересные. Вот мы слаймик уже распаковали, он немножко оказался липким, но если его прям долго пожмякать, то он э, не будет липнуть. А следующее, что я хочу распаковать, это давайте вот этот набор. Вот такой набор с э, карандашами. Так. Я не могу его открыть. Может тебе помочь? Может уже заржавели карандаши так долго лежали на чердаке, крошек. Надеюсь, нет. А, здесь скотч был. Так, давайте сейчас всего. Так. О, получается, получается. Так. Первый сделан. Вот здесь уже можно немножко увидеть то, что там будет. Вот. Wow. Wow. Вау. Показывай, какие карандаши. Классные, красивые. сколько цветов. Сейчас. И, И здесь, здесь. скотч. Сейчас. Конечно, чтоб не... Вау. Вау. Не... Wow. Wow. Wow. Какие они красивые. Крутецкие. Да. Крош. Что дальше? Что там дальше? Показывай на чердаке это, это было. Луна, Луна. Какая же, как вот эта. Лунчик, привет. Да. Иди привет, иди к нам, иди к нам. Я хочу распоказать вот эту штучку для карты. Да, э, вот думаю, у всех начальных классов в школе были такие карточки, скучки для карточек, такие чехольчики. Бейджик. Э, э, ну да, бейджик. Чтобы вот так прилаживать, и учителю отправлялось то, что мы есть в классе. Или банковскую карточку, да? Ну да, или банковскую карточку. Если родители дадут. Платинум, да? да. <laughs> ну что или дальше, показываю. Или свою фото, Чтобы ну, все да. видели, какая ты красивая. Я, я хочу вот эти. Э... Текстиль. Эд, О, да. подожди, мне кажется, это краски. Открывай. Набор, мне... набор красок, красок Кстати, Крош, расскажи новости своим подписчикам, что ты идешь в художественную школу. Да, Ты будешь учиться рисовать. Классно, круто рисовать, да? Да. И тебе нужно что? Конечно нужны же, краски. краски! И, И что еще? Здесь есть два набора. Вот такой вот. Это ак акварельные. Ага. А эти для ткани. Так, давайте все обратно сложим. И давайте приступим к вот этому браслету. Что это за браслет? Попыт? Попыт. То есть это, если у тебя часов нет, но ты браслет отдел попыт. И ты всегда можешь попытить. Смотри. Можно. О, он так хорошо попытит. Круто, ребята. М -м. Прикольно как, реально круто. Да. Ой, главное, здесь у... валенчинки, поэтому надо их вот сюда спрятать, чтобы они не улетели. Ага, а, что дальше там? Вот такие. О, О, обалденные Покажи! Магниты. Что, это, это магниты? Это магнитные закладки. Круто. Это реально классно. Да. Лунчик. Смотрите. Кто это тут у нас прячется под столом? Смотрите. Луна, Смотрите. что у тебя там? Выплюнь. Луна, выплюнь. Вят Смотрите, жует. <смех> <смех> Смотрите э -э вот такой вот кексик. А, это коктейль. <смех> Смотрите, она вот так на магнитиках. <смех> вот, пып, И все. Нельзя Отодрать. Ну, это можно, но с трудом. И вот такие вот еще печенька. А, и единорожка, единорожка. Ля-ля-ля. Следующий я хочу распаковать вот этот наборчик от Стабилы, это моя фирма, это, это крутая фирма, папа. Серьезно? Вот странно это... прозвучало, вот. М -м, а ну покажи. Точно, а чем эта фирма отличается от других, какого-то повышенного качества или лучше как бы Смотрите. цвета какие-то? Это тонюсенькие, тонюсенькие вот такие вот маркеры. Это, это маленькие маркеры не или, или карандаши? Это, это лайнер. Лайнер? Это как ручка, но. Не под... ручка, а лайнер. Это, это то есть маркер фломастер. не маркер. Это как фломастер. Фломастера ручка карандаш. Да. Вот это круто. Потом это мы не будем открывать, потому что, что, это что это такое? выльется. Это такая пенка, и будет розовая вода, заливаешь в ванну. А следующее это вот такой вотчик. Вот смотрим, Это спорт для украшения. Новогодние Новогодний или да, нет? А еще Хэллоуин не настал, сразу Новый год у нас наступил. Но у нас еще Нового года нет, крошка прикалывается. Не, ну просто так холодно, как будто Новый год. Ну да. Ой. Лунчик, Сева. Лунчик опять что-то там, да, грызет? Лунчик. Он хоть просто, думает, что мы что-то дадим. Какой-то сюрпризик там, уняшечку. Или вкусняшечку. Да. Лучку обязательно так, давайте, дадим а... сегодня вкусняшку Да, да. да давайте, что так, там? мы уже посмотрели Будем откладывать в эту сторону Потому что я путаю, что мы смотрели Что мы не смотрели Так, да. так давай покажем еще, что мы не смотрели Так, вот это и вот это Пастель? Что это такое пастель? А Ух пастель ты, меня... пастельные. Блестящие маркеры Блестящие маркеры? Вот такие вот блестящие маркеры Uh -huh. Так, давайте попишем а Покажи какая. Покажи, как они пишут, Крош. Пройдемся. Ребятам, как она пишет? Угу. Видите, блесточки да. просвечиваются. Смотрите. Смотрите, какой красивый кончик. Вот если вот так. Вот. Прикольно Если слушается. так вот навести и вот ага. так делать, то будет очень блестеть И так же все остальные. Так, а потом у нас это вот такие вот колоринг coloring... гертист гир... какой-то. Так. Что-то какая-то... Запка да. разноцветная. О, это мелкие гроши. Это мелкие. Покажите. Это мелкие, которые можно разводить в воде. Можно их... О, и можно их растирать даже пальцами. Прикольно. Машины вот только что... Света. Вот как они умеют. Ага. Так, очень крутое Так, и давайте. Я чуть не упал, Папа, ты сейчас упадешь, угадайся на стуле. Ладно, обычно я говорю это ориенти, а теперь ориента наоборот сказала папа, да? А это краски. Это просто краски. Еще раз краски. У нас. Ты же в собралась, да? Надо быть заряженной. Ну да. Хотите, я сниму Крошик Дэй, как я собираюсь в Конечно, школу. хотим. И заранее ставим лайк. Кстати, если вы не забыли, поставьте Ореньке лайк. Конечно. И подпишитесь. Да, у нас интересные видосики. Да. Крош, а, и... что там дальше? Все у нас, да? Нет? Нет. О, что это такое? тоже это... лайнеры, ручки и фломастеры. Лайнеры. А ну да, покажи, покажи, как они пишут. Есть ли листочки? Продемонстрируй. Вот чек. Давай на чеки напиши. Тогда... Лунчик совсем устала. Лунчик, ты устала? Крош, Смотри, Лунчик устала. Луна. Луна. М -м -м, какой вкусный мячик, да? Так, ладно. вот столько. Здесь мы. Как они пишут? А ну давай. Сейчас они все разные. О, давай нарисуй что. Вот это Б. Напиши крошек Дэй. Смотри. Кроу. Не, не, нет, ты разными цветами Черный неинтересно, Крош, это давай что -то Это все черный черные смотри, цвета? Смотри, запомнил, какой у этого наконечник Ага Смотри Это все черные цвета Только это они Это чтобы обводить, это разные тонкости А, они все абсолютно разной толщины, но черный цвет Все понятно, Крош Нет, черный, черный на... цвет достаточно красивый Нет, ну мне черный нравится Я Постоянно черный нашу. Да, ты даже сейчас черным. Ну да. Смотрите, да. и вот так пишут все пламыстры. Ну на этом все. Вот, вот все то, что мы сегодня распаковали. Надо чаще заглядывать на чердак, вдруг еще что-то найду. Так, ну а с вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подпишитесь на канал. Ждите новые ролики. Всем пока-пока. И знаете что? В следующем ролике, ну, в одном из следующих новых роликов выйдет как я, ролик, как я собираюсь в подарку.